Хакасия сегодня скорбит. Республика простилась с Александром Савельевым. Боец спецназа ГРУ геройский погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине. Трагическая новость. Сегодня стало известно, что в ходе специальной операции на территории Украины погиб житель Верховашского района Олег Шишов. Сегодня хоронят Сергея Конюхова, десантника, который погиб в ходе военной спецоперации. На связи со студией Илья Беликов. Илья, что происходит в эти минуты? Сегодня стало известно, что погибли двое военнослужащих из Красноярского края. Первый был жителем Норильска, второй – Манского района. В Манском районе попрощались с Александром Вазаренко. военнослужащим, погибшим в ходе спецоперации на Украине, сегодня простились в Бердске лейтенант Семен Прощелы. В Александрово-Гайском районе похоронили эм десантника Нурлбека Бугитаева, участника спецоперации на Украине. В селе Большой Вьяз Луминского района сегодня была церемония прощания с рядовым контрактной службой Александром Вочниковым. Ему было 25 лет, учился в большевиатской школе. В 2014 году поступил в Пензенский государственный университет на факультет энергетики, нанотехнологии и радиоэлектроники. 9 марта погиб во время спецоперации на Украине. Сегодня республика прощалась сразу с двумя военнослужащими, погибшими в ходе военной спецоперации на Украине. Ефрейтором Александром Бесовым и младшим сержантом Владимиром Мокшиным. Траурные церемонии прошли в, в Мелеводии. В Дагестане в попрощались с офицером российской армии. Сегодня республика прощалась Сразу с двумя военнослужащими Кузнецки сегодня простились В Сырской области простились В Шумском районе простились с участником боевых действий Северная Осетия обращается с воинами В Черемховском районе простились с Романом Лазаревым Сегодня была церемония прощения с рядовым контрактной службой Александром Бочникова Республика простилась с Александром Савельевым Александру Савельеву было 22 года 23 года 19-летний Дмитрий Белоусов Ему было 25 лет Было 24 года 21-летний Виталий Голубь